Всем здорова, с вами я, Алекс, и в данном видеоролике я хочу рассказать тебе, как создавать моды для игры «Привет, сосед». Если ты на данный видеоролик, то тебе явно интересна данная тематика, но ну, а мой канал напрямую связан с тематикой «Hello Neighbor». И тебе перед началом видеоролика посмотреть мой прошлый видос по «Hello Neighbor». Он вышел достаточно интересным. Надеюсь, ты его оценишь. Итак, давайте к видео. Во-первых, моды для «Hello Neighbor» делаются не в стиме. Как ни странно, они делаются... HelloNumberModKid И вы спросите, а где же скачать там эту игру? Я, во-первых, оставлю вам ссылку в описании на сайт Оставлю ссылку в описании на страницу HelloNumberModKid И оставлю ссылку на Epic Games, где скачать То есть два официальных сайта будут в описании Заходите в Epic Games, скачивайте лаунчер Дальше скачивайте кид. После запуска приложения у вас строится вот это вот окошко Сначала это будет стандартный уровень, это тестовый уровень, который в принципе всегда спавнится, то есть начинаете вы с него. Здесь вы можете просто разобраться и запустить игру. Мои рекомендуемые требования это запускать в стандартном режиме, потому что данный мод будет более удобен и проще, потому что в стандартном режиме, ну, как-то дискомфортно. Так, если вы все же решили э, создавать мод, то огромнейшая просьба делать этот мод качественно, не надо выкладывать всякую фигню. В Steam и на различные сайты Ведь всякой фигни так хватает Но если тебе интересно, как же делать твои моды То я оставлю ссылку на канал Missing Unity Это один из многих ютуберов, которые рассказывают Про холодный Бармуткит Как им пользоваться, что там есть и так далее Если вам интересно, то я тоже могу сделать Пару видеороликов по холодный Бармуткит Так как сам создал пару-тройку модов Я не гарантирую то, что я смогу сказать так же четко, как он Но постараюсь передать главные основы Спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был Алекс. Всем удачи, всем пока.